Учебник географии для восьмого класса под редакцией Масляка и Капирулина. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник. Я взял это оттуда. В нем железная логика. Поскольку предки французов это галлы, что они пришли из Галичины, которая на Украине.